Привет, дорогие друзья! Сейчас мы с вами находимся в самом центре Аланьи в районе Хаджет, совсем недалеко от улицы Ататюк, которая находится в той стороне, а улица 25 метров находится с той стороны. Но сегодня мы с вами не гуляем по городу. Сегодня мы с вами идем в магазин в один из супермаркетов Алани для того, чтобы посмотреть в первую очередь, что же едят в Турции, что же продается в супермаркетах в Турции и что вы можете найти у любого жителя страны или города в Турции в холодильнике и на кухне. Поэтому сейчас идем с вами в магазин, смотрим все цены и ассортимент. Здесь у нас в Алане идет грандиозная стройка, поэтому не обращайте внимания на звуки. И если говорить о погоде, то в самое ближайшее время я сниму для вас видео о температуре, об отдыхе, о том, что делать зимой в Алании, потому что многие из вас просят. Если вы уже с нами знакомы, добро пожаловать на наш канал опять. Если не знакомы, то меня зовут Анастасия, я живу в Алании в Турции уже более 10 лет и на моем канале вы можете увидеть все самое интересное и полезное о жизни, отдыхе и бизнесе в Турции. Поэтому подписывайтесь заходите в описание к этому видео где много полезных ссылок заходите в наши соцсети и присоединяйтесь к нашей дружной компании такие магазины расположены в каждом районе алания и такие магазины BIM, шок а 101 или мегрос вы найдете в любом городе турции и ассортимент кстати и цены в этих магазинах везде одинаковы Поэтому в этих магазинах вы можете купить продукты, питания, крупы и все самое необходимое для дома. Какие-то принадлежности для кухни, иногда посуду, полотенца, тряпочки и так далее. Но сегодня я вам расскажу о 10 самых важных продуктах, которые вы сможете найти в любом турецком доме. Ну и конечно же о том, что продается в магазине и по каким ценам. Первое и самое главное, что есть в любом турецком доме, на любой турецкой кухне, и что в Турции покупают каждый день, это, конечно же, хлеб. Видов хлеба очень много. От вот такого самого популярного белого хлеба, который стоит лиру 50, этот хлеб привозят в магазины каждый день с утра из пекарни, поэтому утром вы можете приобрести очень свежий, вкусный белый хлеб. Но помимо того, что можно купить такой хлеб, также есть другие виды хлеба, который уже, хлеб, который уже порезан и расфасован. И хлеб отличается, например, своим составом. Где-то хлеб с кунжутом, где-то с семечками, где-то с какими-то добавками и так далее. И, например, мы всегда покупаем вот такой вот хлеб из цельнозерновой муки стоит такой хлеб 2,90. Ну и, конечно же, здесь есть различные традиционные а, мучные изделия, например, такие как базлома или лаваш. Очень популярным является эспарта хлеб из эспарта. Вот в таком вот виде он здесь продается и стоит 4 лиры 15 курушей, деревенский хлеб 3,25 его уже нет, а вот эти вот разные виды хлеба от 2 лир 15 курушей до 5 лир 50 курушей, вот такой вот хлеб с различными злаками. Можно купить хлеб для сэндвичей, стоит он 3,75. Ну и, конечно же, различные булочки для гамбургеров, хот-догов... Вот такие вот э, лепешки, лаваши и вот такие вот, например, булочки. Все цены я называю вам в лирах. Если вы хотите перевести на доллары, умножайте на 6. Если хотите перевести на рубли, умножайте на 10. Ну и, конечно же, если говорить об оплате в таких магазинах, то вы можете оплатить и валютой, но сдачу вам дадут в лирах. Поэтому меняйте на лиры и делайте все покупки на лиры. В каждом турецком доме вы найдете кофе какой кофе пьют в турции конечно же турецкий кофе который варят из молотого кофе этот кофе можно приобрести в любых магазинах есть дороже есть дешевле зависит от марки ну и конечно же в турции пьют кафе. когда вы приходите кому-то в гости или в офис или куда-то в в какое-то общественное место вам предложат либо турецкий кофе, либо Нескафе. Нескафе пьют с сахаром, с молоком и так далее. Ну и, конечно же, есть особые виды кофе о других видах кофе я вам уже рассказывала таких как османлы кахваси, минингейс кахваси и дебек кахваси здесь я его сейчас не вижу но смотрите об этом кофе по ссылке которую вы увидите выше здесь его к сожалению я сейчас не вижу ну и можно приобрести например Солеп, который пьют зимой в Турции это зимний напиток и помимо в турецких домах всегда есть чай. Чай — это неотъемлемая часть жизни в Турции. Чай пьют утром, вечером, днем, когда приходят домой в гости, в офисы, когда общаются. Ну, в общем, за чаем решают все вопросы, играют в игры и так далее. Поэтому, если вы хотите приобрести вкусный турецкий чай, обратите внимание на такие марки чая, как э, «Чайкур», терьяки чай и рекомендация Айхана это филис, чер, черный чай филис. Можете купить фирмы, например, такой фирмы, как Берг, или самый вкусный, самый лучший филис это фирмы Чайкур. Поэтому заходите в разные магазины, обращайте внимание на э, чай. Ну и, конечно же, опять же, в подсказке вы увидите как мы делали обзор на чай. Также есть такой чай, как Алтенбаш. Это самый э, качественный, самый вкусный чай. Можно купить чай э, 500 грамм, килограмм. Можно купить, например, в упаковках. В общем, смотрите, заходите, пробуйте. И самое главное, если вы, например, ходите в какую-то чайную, и вам очень понравился чай, спросите у официанта, из какого вида сорта чая, сделан именно тот чай, который вам принесли, и уже покупайте в магазине этот чай, тогда вы точно будете знать, что вы купили правильный чай, который вам понравился. 500 грамм чая филис стоит 11 лир, а 500 грамм чая терьяки стоит, например, 16,50 Килограмм чая стоит 27-28 лир. Липтон также здесь продается. Килограмм чая стоит 30 лир. И этот чай Липтон, фабрика Липтон, есть на Черноморском побережье Турции. Чайку Ризе тоже один из хороших чаев стоит 100 тысяча грамм 30 лир. Берг Ризе, чай, кстати, с бергамотом, вот этот очень классный вкусный чай. 500 грамм стоит 11 лир. Ну и, конечно же, вы можете приобрести крупно листовой вот такой вот цейлонский чай но это не турецкий чай это привезенный из шри-ланки он стоит 33 лиры есть чай э, в пакетиках и вот этот вот чай обратите внимание он для того чтобы заваривать в чайнике не в чашке а именно в чайнике и много разных чаев липтон эра грей yellow это тоже для того чтобы заварить чайники и например вот такая вот упаковка э, демлик Липтона для того, чтобы заваривать в чайнике стоит 15 15 лир есть упаковки чаем 25 штук, стоит 3,75 ну и конечно же травы обращайте на них внимание, например, шиповник шиповник у нас стоит 5, всего 5 лир, липа 5, в пределах 5 и 7 лир. Если говорить о кофе, то 100 грамм кофе куруках в Джимемемет Фэнди стоит 5,45, а чуть подешевле Абдула Фэнди стоит 3,45. Нес-кафе 100 грамм, вот такая вот упаковка стоит 10-10 лир. В каждом турецком доме в холодильнике на кухне вы обязательно найдете мед и, конечно же варенье варенье здесь есть вишневое, варенье из малины вот это кстати очень вкусное и очень очень вкусное варенье Клубы Ничное. поэтому в каждом турецком доме есть мед варенье ну и конечно же тахин и пек мес 2 килограмма вишневого варенья стоит 22,45, а клубничного 21,95. Также 700 грамм варенья, либо вишневое, либо из э, шелковицы, стоит 8,95. 380 грамм, вот такая вот маленькая, маленькая баночка, 5,95. Если говорить о меде. Мед... 400 грамм 460 грамм 1145 цветочный мед 850 грамм 20, 95 ну и конечно же тахин 600 грамм 1295 выбор не очень большой есть например вот такая вот паста из фундука и конечно же халва халва 500 грамм например с с фисташками стоит 10,45, а самая обычная тахиновая холва 6,95. Конечно же, в таких супермаркетах вы можете приобрести воду, различные шоколадки, печенье, сухофрукты, орешки, напитки, кока-кола или какие-то другие лимонады, соду и... что является тоже очень важным турки очень много пьют минеральной воды вот например минеральная вода козылай она одна из самых скажем так качественных и вкусных но помимо того что есть вода без добавок есть вода например с фруктовыми добавками такими как лимон есть апельсины мандарины сейчас очень-очень много видов минеральной воды продаются здесь чипсы различные э, дошираки быстрые макароны и конечно же кетчуп майонез например майонез стоит у нас 795 840 грамм майонез 795 и 1000 грамм кетчуп есть кстати острый и неострый кетчуп стоит 575 самым важным также для турецкого дома для турецкой кухни является салча, салча это томатная паста, томатная паста 830 грамм стоит 7,95 это паста из помидор, но в Турции также есть паста из красного перца, есть острая и не острая, и паста э, из перца стоит 8,45. Конечно же, в каждом турецком доме, на каждой кухне вы найдете масло. Несколько видов масла. Это масло подсолнечное, масло оливковое и масло кукурузное. Кукурузное масло 5 литров стоит 40 лир. Ну, вот вы видите цен 39,75. Масло э, оливковое 30 лир стоит. 2 литра. Многие, кстати, спрашивают, какое масло покупать. Самое хорошее оливковое масло это масло холодного отжима. Также смотрите по ссылке, мы делали видео по разным видам масла. И вот это вот масло, которое продается в магазине Бим, оно 1 литр и оно стоит 20 лир. Вот это масло, кстати, тоже очень классное, очень качественное и вкусное, потому что оно холодного отжима. Ну и, конечно же, подсолнечное масло. Можно купить литр, два, можно купить пять литров. Литр стоит 8,95, вы видите. 16,95 стоит 2 литра. И 37 лир стоит э, 5 литров. Это самая большая. Ну и еще иногда бывает в железных таких э, канистрах, но в основном, мы в основном, например, покупаем 2 литра или 1 литр. Невозможно мыслить жизни в Турции и э, турецкий стол, конечно же, без йогурта, натурального йогурта. Здесь йогурт продается без каких-либо добавок. Конечно же, есть фруктовый йогурт, который мы привыкли, например, есть на завтрак. Но вот этот йогурт можно кушать с различными блюдами. И йогурт продается также в больших, в больших банках. Такая, например, банка здесь у нас 3 килограмма, стоит 13,50. Есть йогурт вот в таких вот баночках поменьше, здесь полтора килограмма. Жирность йогурта отличается. Вот этот йогурт, например, более жирный. И точно такой же йогурт есть и вот в таких вот маленьких баночках. Ну и конечно же рядом с йогуртом мы находим обязательно айран. Айран обычно э, также пьют э, за обедом с какими-либо блюдами, но очень популярен айран летом. Потому что летом жарко и айран с э, айран, джаджик вот эти вот все блюда, которые делают из йогурта, они очень-очень популярны. Большая банка йогурта стоит 13,50, 3 килограмма. 2,5 килограмма стоит 10,95. полтора 7,45. Вот этот йогурт 1,5 стоит 9,95. Это просто разные фирмы, отличается жирность. И совсем маленькая баночка 500 грамм стоит 2,95. Еще есть вот такой вот йогурт. Стоит 10,50. Тоже 900 грамм ну и конечно же иран. маленький айран стоит всего 70 курушей полтора литра 495 очень много сия Burada, ve iyi, ter ee, bunun e, И теперь по ценам на оливки. Вот эти вот стоят 7,95, чуть покрупнее 9,45, 400 грамм здесь, черные оливки 5,45, 200 50 грамм, вот это вот оливки с перцем 400 грамм 745, ну и конечно же экономные упаковки большие, например вот такая вот упаковка 2 2 килограмма 24 лиры, полтора килограмма вот такая вот большая упаковка стоит 36 лир, 1000 грамм 1750 и 900 грамм 20 3,95 175 грамм. Паста из... Хотя здесь не паста, но... Здесь другие какие-то э, оливки. А, вот, они стоят 8,95. А вот эта вот оливковая паста. Да, да, да. Видите? Паста из оливок стоит 3,95. И вот такие вот черные оливки. 500 грамм. Evet benim en sevdiğim kureyondayız, Sucuk. e, sucuklar e, iki çeşit var, dana, dana etten yapılan ve kuzu etten yapılan bir de tavuk ve hindi etinden yapılan var. Bunun yanında, ben sucuğu çok seviyorum, sefer söyleyeyim. Bunun yanında işte salam, sosis, e, pastırma, e, tavuk ürünleri, hamburger köküsü her şeyi durup bu marketlerde bulabilirsiniz. Если говорить о колбасах, то многие приезжающие сюда иностранцы говорят о том, что в Турции нет колбас, сосисок и так далее. Но в Турции нет традиции есть колбасой, сосиски. Зато в Турции есть суджук. Суджук это такая колбаса, которую э, режут вот на такие вот кружочки и жарят, например, с яйцом, едят бутерброды и так далее. Покажу вам цены. Вот такие вот наггетсы. 450, есть э, пастурма 1350 120 грамм, есть шницель 700 грамм 950. Вот такая вот колбаса, но она, конечно, похожа на нашу докторскую чем-то 900 грамм 895. И цены на судюк, на вот это вот традиционную турецкую колбасу очень отличаются. Есть суджук который из курицы, куриный судюк, например, 250 грамм 4,45, а есть суджуг из говядины. Но, конечно же, самый вкусный судюк из говядины стоит 19,95, например, 400 грамм 18,95, есть нарезанный судюк, это куриный, он стоит 6,75, и вот такая вот порезанная колбаса из говядины стоит 9,95. Tereyağı, e, tereyağı, oh, Artı, gibi, e, e, Также в магазинах большой выбор масла и маргарина. И друзья, посмотрите, что я нашла. Маргарин Рама. Помните, в детстве он у нас тоже был. 450 грамм 745 есть разные виды маргарина также зависит цена от фирмы количество грамм и так далее есть например вот такой вот маргарин как в пластиковых упаковках так и э, в таких вот бумажных ну и конечно масло вкуснейшее турецкое масло 80 процентов жирности 2450 вот так вот оно продается и масло 82% жирности 350 грамм 1595. Масло 850 грамм, вот это вот стоит, например, 500 грамм 2195. Эвент Бурда, да? ваш? Ondan sonra bu normal klasik beyaz peynirler var. E, Pelin peyniri var tabi ki. Bu labne ve krem peynirler var burada. Burada, burada da işte mozzarella var, tulum peyniri var. Mozzarella peynirimiz var, tulum peynirimiz var. Ve benim favorim tabii ki Trakya ezine peyniri. Ezine. Bu biraz, bunun iki çeşidi var. Если говорить о сыре, то покажу вам цены. 700 грамм 23,50, 1000 грамм 29,95. Есть так называемый белый сыр, похож на тофу. Он у нас стоит 500 грамм 10,75 и килограмм 19,95. Есть несколько видов этого сыра. Конечно же, много разных сыров, например, вот такой вот для гамбургеров, сыр, который уже порезан, для тостов 500 г 1790. И есть, например, кремовые сыры, сыр крем. Больше всего мы любим, вот, например, биас, белый сыр крем, крем пенир 490, лабны тоже очень вкусные 675, а мы любим вот такой вот, ну вот этот сыр, он кремовый, такой плавленный сыр 10 десять пятьдесят или можно например купить вот такими вот дольками три семьдесят пять много здесь разных э, десертов и самый любимый сыр айхана шестнадцать девяносто пять триста пятьдесят грамм и вот этот вот инек инек пионере четырнадцать девяносто четырнадцать девяносто пять в общем Видов сыра очень много. Белый сыр, вот этот вот тофу, тоже разные виды. 650 грамм, 15,50. Много видов, много разных цен. Есть моцарелла. Моцарелла 125 грамм, 5,75. Цены на яйца 15 штук крупные яйца стоят 7,95 и 30 штук более мелких яиц стоят 13,95. Органические яйца 10 штук 9,45. И покажу вам также цены на муку. Мука 2 килограмма 6,95 и 5 килограмм. 14.75. Также есть сахар песок 5 килограмм 22.75 и 2 килограмма 9.45. Сахар кусочками кусковой сахар 1000 грамм стоит 4.95. Вот такой вот сахар. Если говорить о ценах на макароны, то цена от лиры 75 до 2,75. 75. Это обычно за 500 грамм. Разные виды. Есть трубочки, палочки, звездочки, спагетти, мелкие макароны. Вот такие вот очень мелкие макароны для супа. И они все 500 грамм лира 75. Конечно же, турецкая кухня немыслимо без риса. Есть разный рис, балдо, пиловлык. Есть э, яс, ясмин с запахом жасмина. Вот этот, кстати, очень вкусный. Но мы обычно покупаем вот такой вот балда. И скажу вам по ценам. Килограмм риса стоит 9,95, 8,50. И самый дешевый это 440. 4.45. Также булгур, килограмм булгура. Булгур это очень полезная штука. Стоит 3.95. Поэтому выбирайте, покупайте, смотрите. И есть у нас чечевица. Чечевица зеленая стоит 5.95. А вот такая вот красная чечевица. Кстати, также стоит 5.95. Из не очень вкусно варить фасоль. Стоит 11,95 килограмм. Есть по 10,45. Фасоль и нут. Вот такой вот нут стоит 11,25. Конечно же, друзья, в таких магазинах вы можете купить фрукты и овощи. Смотрите по ссылке видео о том, где приобрести фрукты, овощи и сколько они стоят на рынке. А если рынка, например, нет рядом, то вы можете купить в супермаркете или в ближайшем овощном магазине. И вот такие вот оливки домашние вы можете приобрести на рынке. Стоит такая банка всего 50 лир. Ну, а видео с нашего, с нашего похода на рынок смотрите в описании. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, ну и, конечно же, приезжайте в Аланию. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего, добро пожаловать в Аланию и в Турцию.